Всем привет на канале BMW Crew! Сегодня мы с вами поговорим об устройстве масляного стакана, про его клапан родной и замену уже на кастомный наш, улучшенный. А те, кто игнорирует эту проблему и замену его, голодает голова, потому что масло не сразу поднимается. И вот, что из этого происходит, вот, например, на этом распредвалово видно. То есть, видите, задиры? Это из-за того, что Грязное масло, а также недостаточное давление в первые моменты запуска. И, пожалуйста, риски, задира постели. Подробно рассмотрим наш масляный стакан и наш стенд, который мы сделали. Мы использовали лампочку как вывод на приборную панель, эмуляцию. Вот тут у нас установлен клапан. Сейчас его там нет, можете в нашем видео подробно посмотреть, что происходит с родным. Сюда подается подача масла именно из с масляного насоса по каналам снизу двигателя. Пока оно наберется до сюда, сами понимаете, время проходит. Клапан родной пропускает, этот не пропускает. Дальше масло по каналу и поднимается в стакан. Там оно фильтруется и через вот это отверстие сверху поступает в главную камеру. Дальше питается от нее непосредственно ванность, как мы видим, шланг, всеми любимый текущий. Также тут есть камера слива масла. То есть, когда вы крышку снимаете, чтобы поменять фильтр, масло уходит в поддон. Через вот это как раз отверстие, кто не знает. Потому что некоторые из вас говорят, что клапан не держит, когда я открыл стакан, там уже нет масла. Именно через вот это отверстие он уходит. Потом, кто не меняет эти резиночки будет гореть воду, а их никто никогда не меняет. И из этого тоже давление недо, недостаточное бывает. Также, если посмотреть на стакан сбоку, мы видим заглушки. Раз заглушка, два заглушка. Под этой заглушкой у нас ничего, это было специально сделано для того, чтобы изготовить канал для слива масла и подачи масла, установить датчик температуры. Это датчик давления. Что же у нас под этой заглушкой? Под этой заглушкой у нас находится редакционный клапан. Он нужен для того, чтобы можно увидеть тут пружинку при внимательном рассмотрении. Для того используется, когда у вас забит масляный фильтр и не пропускает масло, то есть масло заходит через этот канал. Видит, что дальше ему не пройти, создается давление и открывается эдукционный клапан. И грязное масло, конечно, но поступает сразу в двигатель, чтобы не было никакого голодания и так далее. Все продумано, сделано. Мы этот стенд изготовили. Мы использовали масляный насос непосредственно от BMW, шланг подачи масла и крышку, которую мы сейчас внедрим клапан. И будем сейчас ее собирать, вы сами все поймете. Внедряем клапан именно в это отверстие. Клапан у вас будет запрессовываться, скорее всего, плотно, потому что это специальный клапан меньшего диаметра, чтобы нам легче было его вытаскивать для видео. Далее, именно подача смазного насоса. Прозрачная, Прозрачная крышка. Теперь нужно подать вращение на насос. Будем с помощью перфоратора, потому что у нас больше нечем. Итак, запускаю. Слив масла идет. О, масляное голодание началось. Ну, собственно, и все. Лампочка, наверное... а, вот. Лампочка загорелась, давление пропало. Что мы видим? Масло перекачали, отфильтровали, можно сказать. Теперь, чтобы удостовериться, что клапан держит, мы сейчас раскрутим эти, эту крышку, снимем. Чуть-чуть, конечно, выльется масло из то, что у нас вот тут вот из-за того, что просекает прокладка, но и посмотрим, что клапан наш действительно держит. Видео, как мы его тестировали, вот выше по ссылке уже давно было. Но ну, давайте сейчас все раскрутим. Итак. из всех камер не причастных к этому масло выходит. Смотрим на наш клапан. Он держит масло, которое на стакане, чтобы достовериться, что там есть масло, мы его тыкаем. Опа, все, клапан закрыт, все масло не течет. Здесь настатки стекают, а он держит. Так что вот так вот работает масляный стакан. Так работает лампочка э, давление масла. Кто хочет измерить давление, вкручиваемся вот в этот, потому что много вопросов возникает, ребята. Клапан у нас в наличии всегда, практически. Ссылка в, в, на наш магазин внизу. Если вам нужно, заказывайте. А мы будем двигаться дальше. И следующее видео ставим колокольчики, лайки, подписываемся. Мы сюда добавим горсть песка и прогоним через этот замечательный стенд и прибьем наш масляный насос. До следующих видео. Всем спасибо. Не забываем лайк. Пока.